Желаю всем доброго здоровья и предлагаю сегодня медитацию, которая направлена на умение медитировать, расслабляться, оставлять в покое свое физическое тело, на замену каких-то негативных паттернов новых штампов на более позитивные. Я не предлагаю вам в ней менять свое мировоззрение. Я предлагаю просто спокойно воспринимать все, что я скажу. А люди с позитивным мышлением благодаря Прослушивание, проделывание этой медитации как бы усилит свои возможности. Если в жизни у вас не все получается и вы иногда сердитесь на жизнь, на людей, новый взгляд, изменения, совсем немного своего сознания. Также поможет вам улучшить жизнь. Я предлагаю вам минимум сопротивления и максимум расслабления сейчас позволить себе. И как одна из методик вхождения в медитативное состояние, это устроится поудобнее, лучше лечь. Так как вам удобно. Дышать необходимо носом. Освободить нос. Чтобы дыхание было свободное. И ровное. Постараться, чтобы ваш позвоночник был прямой. Удобно подложить подушку в область шеи. Сделать позу открытую и удобную. Можно согнуть ноги в коленях. Также допускается положить руки на свой живот, на ноги. Продолжайте свое спокойное, ровное дыхание. Старайтесь, чтобы оно становилось все медленнее и медленнее, как во сне. Установите свое дыхание так, как вам сейчас комфортно. И начните снимать внутреннее напряжение, расслабляя тело. Очень медленно переходите к наблюдению за своими мышлениями, мыслями мысленным потоком, как будто замедляя свой мысленный поток и делая свои мысли тягучими и вязкими, как будто бы растягивая их. Позвольте им растягиваться. И пролетать мимо, как будто бы они облака или птицы. И снова обратите внимание на свое тело. Начните расслаблять лицо. Обратите внимание на корень языка. Расслабьте его затем губы, челюсть, брови, глаза. Почувствуйте расслабление всех мышц лица. Ваши глаза тяжелеют и закрываются. Расслабляйте мышцы шеи, плеч, рук корпус, диафрагма, мышц спины, живота, таза, ягодиц, ног, каждый пальчик и постепенно расслабляете все тело. В расслабленном теле возникает ощущение тяжести и тепла. Вы чувствуете тяжесть, вы чувствуете тепло, вам все теплее и теплее, тело максимально тяжелое, как будто оно наливается каким-то тяжелым, тягучим, теплым металлом. А вы чувствуете чувство тяжести и расслабленности теплого тела и доводите ощущение тела до полного исчезновения. Как будто вы уже не чувствуете свое тело и ваше внимание с физического существования переходит на энергетический уровень. Сосредоточьтесь на эмоциональных образах. Подумайте о чем-то приятном. О чувстве радости, например, счастья, покоя, гармонии. больше и больше об этом чувствуем счастье, радость, любовь. Доводите это чувство до максимума, до экстаза, Представляю все прекрасное, что можно представить с этими чувствами, непостепенно. Вы как бы размываете представленные образы, а приятным чувстве Эмоции становятся мягкими и вязкими. жизни постарайтесь придерживаться таких принципов считать себя удачливым я удачлив не шутите и не думайте о себе плохо думайте о себе хорошо не придумывайте себе неприятности каждое слово и мысль как зерно попадает бессознательно и дает свои сходы, реализуясь в реальных событиях. Поэтому очень важно для себя иметь позитивное мышление, чтобы положительные оптимистические мысли могли реализоваться в ваших позитивных событиях. Принимайте решение, любите себя, постарайтесь себе нравиться, любите других людей или постарайтесь, чтобы они чем-то нравились вам. Потому что чем хуже вы будете думать и относиться к людям, тем хуже эти люди реально будут вести себя по отношению к вам. Они бессознательно отражают ваши негативные мысли излучая и невольно реализует их в негативных действиях по отношению к вам. Считайте все для себя достижимым, все, что вам хочется. Вы можете не достигать чего-то только потому, что вам не захотелось. Рассматривайте все события как благоприятные, чем мудрее вы становитесь, тем более осознанно вы понимаете, как каждое событие благоприятно влияет на вашу жизнь. Смысл происходящего открывается тому, кто готов принимать благоприятные события. Доводите начатое, выбранное вами дело до конца. Живите широко и позволяйте себе излишества. Меньше идите на компромиссы, Недовольствуйтесь довольствуйтесь малым. Пожалуйста, считайте, что вы имеете право на самое лучшее. Я имею право на самое лучшее. Я позволяю себе излишества. Если вы перестроите свое подсознание, довольствоваться малым, оно даст вам плохие исходы. А если перестроите, удовольствоваться самым возможным, оно даст вам лучше, обеспечит желаемое для вас в личной жизни, в семье, в хобби, в социуме на работе. Держите свое сокровенное при себе. Самая важная ваша часть может быть обсуждаема только с самим собой. Оберегайте свою сокровенность. Не стать ни перед кем оправдываться. Вы ни в чем не виноваты. Вы живете в реальной жизни. И у вас есть все необходимые силы, чтобы жить. Избегайте положения жертвы, обвиняемого, обвинителя. Отстаивайте свои права. Контролируйте приходящую к вам информацию. Остерегайтесь ненужной. Если вы стремитесь к успеху и благополучию, Включайтесь и не слушайте, когда кто-нибудь начинает предсказывать плохие события. Все, что вы будете думать и говорить о других, в конечном итоге будет иметь отношение к вам. Постарайтесь быть немного терпеливым. Каждый раз, чувствуя нетерпение по отношению к кому-либо, мы готовимся стать мишенью нетерпения со стороны кого-то еще. Важно быть терпеливым по отношению к самому себе. Хотя вы развиваетесь и посеяли в себе новые семена самосовершенствования, в течение некоторого времени вы будете продолжать пожинать плоды ваших прежних убеждений и поступков. Будьте терпеливее к самому себе. Скажите себе, я прощаю себя за то-то и за то-то. Все, чему вы научитесь, глубоко отложится у вас. Поэтому сохраняйте старые знания, привычки и приобретайте новые, которые помогут вам быть счастливее. Верьте в себя, радуйтесь жизни, старайтесь развивать уверенность в себе. У вас есть приятные мысли. Вы хорошо относитесь к себе. Будьте удовлетворены с собой, своей жизнью, каждую минуту, каждый час и день. Находите что-то хорошее в моменте. Если вы удовлетворены сегодня, завтра будете тоже радостны и гармоничны. Это одно из правил теории подсознания быть счастливыми прямо сейчас, скажите себе: я сейчас счастлив, я сейчас доволен собой, я доволен сейчас своими взглядами, я доволен сейчас тем, что имею, я доволен своей женой, я доволен своими родителями, я доволен сво... я доволен своей... своим мужем, я доволен своими детьми. Я доволен своими подругами, я доволен своими друзьями, я доволен своей кошкой, я доволен своими коллегами, я доволен своими начальниками, я доволен и говорите, чем вы довольны. Улучшайте все, что можете или хотите. Ставьте для себя любые задачи, не ограничивайте свои мечты, вы можете отказаться от выбранного пути, если только он станет вам неприятен. Принимайте вещи такими, какие они есть, в жизни есть сложные ситуации, но они не обязательно могут омрачать нашу жизнь, скажите себе. И этой ситуации, она просто такая, какая есть, без вкладывания в нее оценок. Я желаю вам счастья и такой жизни, которую вы себе от всего сердца сами желаете. С любовью для вас. Являя Сагайтеса. Занимайтесь собой. Медитируйте. Развивайтесь, занимайтесь самосовершенствованием. Желаю вам счастливого жизненного пути. Спасибо.